Всем привет, вы на канале Трио Пикса, это значит, что в ближайшие 5 минут вы увидите подборку фактов и курьезов, которые произошли в России или за рубежом. Итак, поехали! Просторы океана настолько велики, что человечество изучило лишь малую долю его загадок. Каждый год ученые обнаруживают новые виды живых организмов, подводных растений и различных образований на дне океана. Я представляю вам десятку самых необычных подводных находок. Инопланетный аппарат. В июне 2011 года команда дайверов из Швеции X занимались исследованием Северной Балтии. На дне Ботнического моря они обнаружили странную аномалию, которая напоминала круг диаметром около 60 метров. Лежащий на морском дне объект своими формами навевает мысли об инопланетном разуме, сконструировавшем его. Мнения о происхождении аномалии разнятся от наследия древней цивилизации до обломков внеземного летательного аппарата. Подводный Стоунхендж Комплекс Стоунхендж в Великобритании является одним из самых невероятных построек древнего мира, однако похоже на то, что в озере Мичиган имеется свой вариант Стоунхенджа. Открытие было совершено в 2007 году профессором подводной археологии Марком Холли. На дне озера находятся крупные камни, расположенные кругом на глубине около 12 метров. На камнях высечены рисунки древних вымерших животных, например, мастодонных. Существуют разные теории о предназначении странных камней. Некоторые ученые говорят, что они служили древним церемониальным местом во времена ледникового периода. Другие же утверждают, что это было место встреч для племен во время поисков еды. Тонис Город Тонис, еще известен под греческим названием Гераклеон, покоится на дне морском под слоем песка и ила уже более 1200 лет. Руины находятся в Средиземном море на глубине 9 метров около Александрии. Город был обнаружен в 2000 году французским исследователем из Института подводной археологии. Город был построен на сваях и возвышался над морем. Однако по какой-то причине сваи не выдержали, и город оказался погребенным под водой. Во время исследования в руинах были обнаружены прекрасно сохранившиеся артефакты, монеты и статуи из местных храмов. Антикитарский механизм. Антикитарский механизм, изобретен приблизительно во втором веке нашей эры, был первым известным в истории компьютера. При помощи механизма было возможно отследовать года и следить за перемещением звезд на небе. Также компуктер имел очень своеобразный вид. Устройство было найдено в 1901 году у побережья острова Антикитера и теперь находится в Греческом национальном археологическом музее в Афинах. Серебро времен Второй мировой войны. Около 500 километров от берегов Ирландии на глубине 5 километров лежит 48 тонн серебряных сливков, которые перевозили из Индии в Великобританию, 1941 году. Во время Второй мировой Британия ощутила острую нехватку серебра и организовала срочную поставку онова из Индии. Однако судно перевозящее груз серебра было торпедировано немецкой подводной лодкой и затонуло со всем своим сокровищем. Серебро было обнаружено во время программы Одиссей, организованной правительством Великобритании для поиска утраченного серебра. Груз был поднят и использован в чеканке монет общей стоимостью 38 миллионов долларов. Аполлон 11. Что общего имеют Amazon и NASA? В июле 2013 года основатель Amazon Джефф Безос обнаружил потерянный двигатель аппарата. Отправившего известных астронавтов Нила Армстронга, База Олдрина и Майкла Коллинза на Луну, Безос держал поисковую экспедицию в тайне и поклялся себе, что найдет двигатель. Потерянный двигатель Аполлона-11 был найден на глубине около 4 километров в Атлантическом океане на побережье Флориды. ПАУКИ если вы боитесь пауков, то у меня для вас плохая новость. Они поджидают вас даже в океанских глубинах. Водяной паук это удивительное существо. Он делает под водой из паутины купол и дышит, выставив брюшко под этот купол. Паук при помощи волосков на теле собирает над поверхностью воды воздух и затаскивает его в свое гнездо, где получается своеобразный воздушный карман. Добычу паук ловит при помощи клейкой паутины, как и большинство остальных пауков. Титаник После крушения Титаника его поиски заняли долгие годы. До 1985 года все попытки поиска заканчивались полным провалом. Однако в 1985 году Роберт Баллард со своей командой французских и американских исследователей обнаружил Титаник на глубине 3500 метров и за 500 километров от Ньюфаундленда. Группа была удивлена тем фактом, что корабль оказался практически неповрежденным со времен затопления, только расколовшимся на две части. Тенеционное открытие положило конец многим слухам и позволило опознать множество других утонувших судей, которые рассматривались ранее как предположительно титаны. Монумент Йонагуни. Тысячи лет назад у Японии имелся город-близнец Атлантиды, который затонул вследствие землетрясения. Этот город назывался Мю. Морской геолог Масааки Кимура с 1991 года занимался изучением подводной пирамиды возрастом в 5000 лет. Остатки города, именуемые монумент Йонагуни, были обнаружены в 1986 году и тогда многие верили, что это останки затонувшего города Мю, так как исторические описания местоположения города и координат и находки совпадали некоторые историки естественно подозревали в находке мистификацию однако кимуру это мало волновало он верил в истины своей находки и делал все чтобы доказать свою правоту кладбище поездов в 1985 году в заливе Нью-Джерси на глубине 27 метров были обнаружены два локомотива. Странным было то, что не было найдено никаких записей о существовании локомотивов с данными номерами. Принято считать, что паровозы перевозились на корабли, который попал в шторм, и локомотивы просто упали с корабля в воду, либо же были скинуты командой корабля, чтобы избежать крушения судна. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих топов. Пока!